A few moments later. Так, так, так. Нужно-ка посмотреть, сколько у нас там денег. И вправду ничего не было. Хороший компик. Надо подойти к моему работу. Здравствуйте. Да-да-да. Короче, у нас. Ой, плохая очень сегодня мало погодка, денег. да? Да-да-да. У нас сегодня очень много денег. А точнее наоборот, у нас сегодня очень мало денег. Поэтому надо грабить дом, понимаешь? Понимаешь? Может быть, мы не будем грабить дома, а грабим банк. Хорошая идея. Поищи-ка какой-нибудь да. ближайший банк. Ну и ну, обязательно хорошо, богатый. А я пойду к себе. Five minutes later. Так. Так. Нифига тут банк. Время уже подошло. Прийти к моему рабочему, спросить что там Один по банку. Миллион. Ну, Здравствуйте. Привет. Привет. Чего там? Я нашел банк на один бильярд долларов. Бильярд? Да. Бильярд. И там говорят еще одна вещичка даже больше бильярда стоит. Какое-то кольцо или что-то такое. Отлично. Сегодня же мы выдвигаемся. Только да. Блять. Надо, чтобы да. сука погода успокоилась, блядь. Тогда выдвигаемся уж точно. Хорошо. Ладно, в любом случае, какая ни была бы погода. Спать? Нет, какая да. ни не была бы погода, в любом случае надо работать. Беги за мной. Хорошо, сейчас. Откройте дверь. Все, выходим на главное наше с тобой дело. Офигеть, стойте! Давайте я, ой, какой Давайте я туда закину смолк. Они отвлекутся, мы быстро пробежим. Или мы их все-таки убьем? <sound> несколько людей убьем, но я кидаю смог. Они отвлеклись. Газ кидать я не буду пока что. Значит, три. Раз, два, три. Все, жаль, ограбление. Так, все, не стреляй, не стреляй, не стреляй, не стреляй по ним, не стреляй по ним. Фух, мы умираем. Банкир, открывай проход! Быстро! Ах, ты, Побежали грабить, побежали, бежим, бежим, бежим, бежим. Ты где? Все побежали. Стой, стой, стой, стой, стой. Нужен план, нужен план. Прорабатывал. Пла я кинул газ. Не в ту сторону, газ. Газ. Тут всего лишь-то Все, а два человека. Тут всего-то было сказано сколь. А был нас, было сказано миллиард. Как то это легко? А что? Вот-вот, посыпалось ложите, посыпалось. ложите в сейфы. Вы, случайно, не видели другую штучку, кроме долларов, которая может открывать эти... Да-да-да-да-да-да. Дай, дайте, дайте мне ее. Я знаю, я как её пользоваться. Я все знаю. Нет, дайте Подождите. мне, я поищу просто. Ну-ка. Okay. Вон он, вон! Вон, что, что можно взломать. Дайте мне, дайте мне. Вы пока занимаетесь тут, а я... Этот быстро? Нет, Пожалуйста. я не могу тебе это доверить, потому что это будет очень сложное дело. То есть тем более, нажать, что тем более ты мне говорил, то что здесь есть то ожерелье. и скорее всего там находится это ожерелье. Мы уже не вмещаемся, мы, да? Деньги уже просто не вмещают. Вот, а в мои эти сейфы ложите кладите какой ты бездарный бездарь Я ломаю его, Ой, ну ладно. Бездарь. Избиваю. Спасибо. Правда, я тебе Давайте не Давайте я кинул у них смолк. Не кидай, не Вон... кидай. У них газ, они будут в... автоматически умирать. Я кинул туда газ, они будут умирать автоматически. Я, так. чтобы они отвлеклись на смолк. А, вот это правильное решение. Да. В блоке э, пули нету, так. Господи, сколько здесь денег. У, у вас есть э, эти? Господи, сколько здесь денег. Ты не представляешь. Ай! Простите, но у вас есть патроны для Глока? Патроны для Глока? Да есть. Держи шесть обоим. Простите, что подвожу вас. Просто у меня кончились. Ничего, ничего, бывает. Надо было больше патронов закупать. Ты посмотри, только сколько здесь денег. Ты видишь это просто. Ну, теперь мы точно миллиардеры. Биллионеры, тоже биллиард долларов. Точно. Кстати, точно. А посмотрите, какие там купюры. А, так, сейчас. Эту купюру по 100 долларов. Блин, ну, тут А что, так пропустили? Мало. Я знаю, я знаю это. Так. А, а может быть именно тоже рельеф столько стоит? Точно. Подожди, может тоже и стоит один. Вон один там один. оно, вон там оно. Я знаю, я знаю. Подожди, забирай все эти ящики, забирай, забирай, Стойте, забирай, Не ломайте, не ломайте. Забирай, пофиг на все, пофиг на эти деньги ненужные, все, мы всех уже перестреляли, мы и так крутые. Подожди. Сбирайте, взломать, взломать, взломать. Раз, Ай. два, три. Открыла же. Они помешали téf... Ты посмотри. Мы милионеры. Давайте смайту Блин, как же отсутствие. Billions... Ладно, погнали через первый этаж. Погнали через Подождите первый этаж. Подождите меня. Постой. Я кидаю гранату. И смок, и газ вообще. Смотри на газ. Газ есть. Нет уголя? Есть газ. Все, убегаем, убегаем, пока никто не видел. пока никто не видит. Убегаем, убегаем, убегаем. Неважно, не стреляй по ним. Да-да-да. Ладно, все, побежали, побежали, побежали быстрее. На базу, на базу. Три. Блин. Как-то здесь, конечно, скучно. Может быть, еще один банк ограбить. А только -то... что это? Что? А -а -а. Сука, что это, блядь? Вы арестованы. За что мы ничего не делали? Вы угробили банк. Мы ничего не делали. Вы угробили Вы вчера банк. Мы сидели дома. Заткнитесь, мы сидели дома со своими женушками. Вы угробили банк. Садитесь в машину, и мы садим вас в тюрьму. Сука. Блядь блять дайте хотя бы самому пой сука блять